Да. Все, мы забрались на вершину. Мы покорили Анды. Инфернище Где-то в горах. О, да. 3042 метра над уровнем моря. А мы едем в руину с Привет. Привет. Хороший. Не бойся. На, ему положи там, рублей 10. Кому? Ну, вон там. на. Куда? В коробочку, вон. Купили перчатки. Две пары, 300 песо. Теперь тепло. С той ламы, наверное, которая там лежит. Фу, сегодня утром чуть инфаркт у меня не случился. Пришел мотоцикл заводить. Завожу, не заводится. Еле завел. Но глохнет. Потом вспомнил, что по горам там мы проехали 489 километров. Надо посмотреть уровень масла, у меня совсем вылетело из головы. Посмотрел. И что? Пошел, купил, почти литр масла долил. Как у меня лампочка не загорелась, не сказала, что масла нет. Ну блин, могло бы быть чревато. Залили масло, завелось. Завелось очень хорошо. Привет, друг. Красавчик. Че эти собаки везде тут? Что нам осталось 52 километра по этой горной прекрасной трассе Уже болтики раскрутились. Он вот, болтается. Сейчас надо будет как-то его закрепить. Я, по-моему, есть запасные. Ну блин, это стиральная тоска, конечно, для этого мотоцикла. Аки погар, по рельтрана? Para argentinos también. Es una entrada general. General. Llévenlas a mano que se las controlan, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No. Distribublí. No. Ну, в общем, тут жили племя индейцев Кильмис Как и по всей Аргентине эти племена были немногочисленны поэтому испанцы их шик-шик. Педро мендоса по моему их всех чпонькнул ну, и вот это что осталось то есть они строили маленькие дома невысокие это можно сказать уже крыша потому что много ветра здесь и зимой климат и зимой климат не очень даже снег бывает хотя сейчас зима идем хорошо потеряли только один болтик из-за этой трясучки yeah. мы быстро его заменили на другой Блин, совсем легко в гору залазить в экипе то Мы идем дальше. Вот, блин, эти индейцы забрались. А тут еще на этих камнях такая вот глубина. Ямка. Скорее всего, они там пшено и прочие излаки долбили. Вот и сколько этих ямок. И это на камне, наверху. То есть он сидит, долбит и смотрит туда, чтобы никто оттуда на него не напал. Блин, тут столько дорожек. Сюда на целый день надо приезжать. Но у нас времени мало, а мы с сальто спешим. Все, мы пошли вниз в путь. В общем, у них тут строение вот по всей вот этой горе. Например, вон там, если видно, там какие-то, какие-то, не знаю, из камней сложены, типа крепости. В общем, вообще, лаваш кружится. Как интересно. Смотри, аккуратно. Да, спускаться легче, чем подниматься. Дай нам сюда. А вон, тут невысоко, смотри. Так высоко мы забрались А вот еще немножко Не знаю А тут тут Оп, Тише Все, мы забрались на вершину. Мы покорили Анды. Надо худеть. Ну, что? Спустились мы с этой горы. Мы были. Вон там. Вон там, там. Это для стяжения Можно посмело поставить галочку. Был не только в горах, но и на горе Анды. Все, едем дальше. Перчаточки. Тепленькие. Все, сальто. 250. Прожусь. Сейчас 5 километров по этой дороге, а потом отличный асфальт. Короче, купили вина. Белого и красного. Артисаналь. Это какая-то провинция Тут все в Все в виноградниках И написано Сальта, Аргентина Проблема в другом Как мы его и куда нам его Складывать Но вино вкусное Кстати за 2000 километров Сожрало 600 грамм масла Не знаю много это мало Но по горам по краношек у тот я шмоток не поставлю лоб Поехали до сальты, нашли, еле нашли въезд, блин. В этот кабанис, где будем ночевать сегодня. Форнес, Это капец. И короче мы возле двери остановились. Не возле двери, а возле въезда. И. Ой. И вернулись обратно, потому что ну, запутали. Оля. Масаваху? Входим в топлис с первокоммудрос ⁇ Разрешено заходить в растетами. Слезай. Слезай, слезай. Ну, так а вот тебе парковка пойдем посмотрим домик какой мы сняли ништяк кухня спальня ну, 30 долларов. Окей, не считай пожалуйста.